Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сангейтс Радио. У нас сегодня очередная передача с Борисом Мавайдовым, с врачом, специалистом в области альтернативной медицины, который представляет науку и искусство исцеления естественными методами и организовал заочную академию, с помощью которой он обучает через интернет. Материалами для обучения являются 10 книг, 12 аудио материалов 10 DVD у Бориса 40-летний 40 опыт работы в области врачебной практики очень большой опыт очень большие наработки здравствуйте Борис приветствую всех друзья и сегодня насколько я знаю мы поговорим с вами продолжим разговор о сексопатологии да это очень интересная важная тема поскольку от здоровья мужчины и женщины зависит будущее. Вот. Я хотел сегодня коснуться вопроса о венерических заболеваниях. И это самая непросвещенная область, о котором не хочется нигде говорить. А давно то это узкая специальность, и она практически не обучает ни мужчин, ни женщин. Как правильно предохраняться и как не заболеть венерическими заболеваниями. Когда я был в Киеве, разговаривал с этими адвокатами и, и некоторыми врачами, венерологами. Они мне сказали, что в настоящее время по всей Украине имеется эпидемия венерических заболеваний. Что туда входит? Это, прежде всего, трихоманиаз. Вот. До сих пор врачи спорят. Одни говорят, что это чисто венерическое заболевание, а другие говорят, что это может также э, э, возникать от стрессов, от того, что человек был в бане, где-то поймал, одел значит, э, нижнее белье, плавки, другого человека и так далее. То есть бытовой, бытовое заражение. Я склонен, что и бытовое, и венерическое, то есть через сексуальный контакт. Хочу напомнить, что трихомониаз, это в основном это венерическая болезнь, которая передается сексуальным контактом, паразитирует он значит, на слизистых Полость рта, значит, в верхней части, паразитирует в желудочечном тракте и перепаразитирует именно в половых органах. Мужчина может быть носитель. И наоборот, женщина может быть носитель, мужчина болеет, или наоборот, мужчина. Носитель не болеет, а женщина болеет. Помимо трихомониаза, имеются другие венерические заболевания, как вирус папиллома, вот, значит герпес, да, вирус папиллома, герпес первый и второй, первый поражает верхние слизистые оболочки на губах, на слизистых, может быть на коже в любом месте в верхней части головы, вот. а Половой герпес это герпес гениталис, который поражает значит, мужские и женские половые органы. Клиника вот, она очень простая, она легко. Если один раз человек заболел, он уже знает, что выскакивает вот этот сыпь, которая зудит, и да, дает такие вот неприятные психологические проблемы, отрицательные эмоции. Возникают страхи, значит, все венерические заболевания, они поражают ментальную сферу. То есть, психологически они травмируются. И, естественно, боятся иметь сексуальный контакт. Скажите, Борис, я, извините, перебью вас, а ли, вот если мы говорим о герпесе, я знаю, существует такое утверждение, убеждение, и вроде бы это даже имеет отношение к рекомендациям от медицины, что только в период обострения этой болезни партнер, можно заразить партнера, а в период ремиссии как бы все нормально и можно иметь близость без такого риска. Да, я тоже склонен так думать. Моя практика, я работал в самой большой клинике Союза СССР. Зависит, в общем-то, от многих факторов. Но в острой фазе, когда э, на половом члене значит, появляются вот эти высыпания, вот именно в острой фазе, конечно, он является и источником заражения и сексуальные контакты противопоказаны. А можно ли заразиться в острой фазе при оральном сексе? То есть партнерша может заразиться при оральном сексе? Может и не может. Все зависит от иммунной системы, от настроя, от нервной системы, о вот, том, насколько сопротивляемость женщины или мужчины сильная. Но при таких заболеваниях у всех иммунная система сил. Неправильное питание, неправильный образ жизни, психологическая травма, стрессы и, естественно, неправильное лечение. Потому что гриппец не лечится вот этими антибиотиками, антисептиками и разными нестатиновыми препаратами против грибков. Я, кстати, не упомянул насчет кандидоза. Значит, смотрите, все вот эти венерические болезни, которые я перечислил, они очень плохо выявляются в лаборатории могут вообще не выявляться, а выявляться на шестом, седьмом разе лабораторных обследований. То есть надеяться на эти тесты не приходится. Значит, если у человека какая-то инфекция, допустим, вирус подпилома, или же герпес, или же кандидоз, или же трихомониаз, это может параллельно идти вот все вместе то, что я сказал может присутствовать, паразитировать в крови человека. Поэтому вся эта инфекция, она не только наружное проявление, а это еще инфекция в крови. Поэтому нужно делать капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт? Я все время говорю, это человек должен пройти антитоксическую терапию, то есть очищение крови, очищение клетки всех систем, органов и тканей на клеточном уровне. Это и есть физиологическое лечение, но этого недостаточно. Нужно пройти и или одновременно, или же после физиологического лечения, энергетическое лечение, то есть поднять иммунную систему за счет увеличения общей энергии. И вообще, когда мы говорим о сексуальных болезнях, это очень низкая общая энергия. Падает из сексуальной энергии. Мы сейчас Пад... говорим в том числе, и я прошу прощения еще раз, мы сейчас говорим с вами в том числе и о так называемой тонкой энергии, то есть то, что вот в восточной медицине называют энергия, исходящая из чакр, или о более традиционном понимании энергии, или и о том и о другом. А том и о другом. То есть биополе нарушается. А почему биополе нарушается? Сотни причин. Значит, если человек цивилизованно живет в больших городах, на него действует отрицательно сотни различных причин городских условий. Плюс еще профессия сидящая. А это венозный застой. Никакого иммунного системы защитной у него не будет. Потому что у него везде застой. А застой это черная кровь. Это густая кровь. И это, значит, недостаток кислорода, недостаток микро-макроэлементов, который ведет еще больше к разрушению иммунной системы. Значит, надо лечиться комплексом. Значит, первое – это физиологическое лечение, второе – это психологическое лечение, психическое лечение. Это, это гипноз. Значит, Психологическое лечение всегда затрагивается при венерических заболеваниях. Особенно при венерических заболеваниях. Вот. И мужчины, и женщины. Особенно женщины травмируются. И речи о сексе не может быть. Потому что все подавлено. Все в депрессии. И никакого настроения нет для секса. И женщина все время думает, как бы я его не заразила, Или наоборот. Вот. Поэтому а еще лечение – это через гипноз. То есть убирать надо все эти негативные эмоции, от которых зависит эндокринная система. Эндокринная система она настолько важна, потому что она зависит от эмоций. Поэтому прежде всего при всех этих заболеваниях нужно работать с психотерапевтом которая подразделяется на рациональную психотерапию и гипнотерапию. И это только психотерапия. То есть это отдельная единица, врачебная, которая занимается именно этими болезнями. Невроз, невростения, психопатия, вот истерия, паранойя. Но это не шизофрения. Бориса, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к практике, которая сейчас есть? Я знаю, вот в странах бывшего Советского Союза? Не знаю, есть ли в Америке. Когда венерические болезни диагностируются с помощью так называемой компьютерной диагностики, человек берет металлический стержень в руку, компьютер, на котором загружен целый комплекс программ, и вот это диагностируется, а потом происходит таким же образом процесс лечения, когда дается определенный электромагнитный импульс, связанный вот с этим. Ну, называется это в быту компьютерная диагностика и компьютерное лечение. Я не знаю более точного, правильного названия. Что вы думаете об этом? Я думаю, что это работает. В настоящее время мы настолько ну, ослабили за последние сто лет, что у нас вообще наша иммунная, эмоциональная, нервная, эндокринная система находится практически на нуле. Вот. Поэтому все эти машины, ведь это все идет от гениального ученого Рояла Райф. Который да. из 16 раковых заболеваний, 16 издельчивого. Это было гениальное открытие его. Он сделал 40 открытий. И эти машины у меня были. Вот, Они все это работают. Естественно, они продаются в Америке. Оригинальная машина стоит 6-7 тысяч И долларов. в Америке, то есть это официальный способ возможного лечения в Америке, да? Дело в общем, дело в том, что машины продают легально, но врачам запрещено излечивать больных этими машинами. А, то есть Там, хитрый я... при... такой хитрый прием. Что, наверное, да? Невыгодно, понимаешь, невыгодно излечивать больных. Так вот, я могу купить и сам, как бы на свой страх и риск, применять себе. Вы тоже можете купить, каждый может купить. Но сейчас русские ученые Значит, изобрели такие же модели, но намного дешевле. Где-то стоят от 300 до 600 долларов. Биомедис, например. Или препараты Марбуллица. Вот эти аппараты. Они все работают на частотах, то есть вибрациях. И все эти вирусы, бактерии, паразиты, о которых я говорил, которые являются главной причиной, они все погибают от этих вибраций, получается резонанс. То есть это диагно... значит, с одной стороны диагностика, а с другой стороны там сотни-сотни-сотни различных значит, автоматических включений, которые в зависимости от диагноза, которые значит, программируют определенную частоту. Если, допустим, кандидоз, да, у него такая-то частота, пускаются такие же вибрации, которые уничтожают этих да. вирусов и паразитов. То есть при современной технике нам также надо, необходимо значит, дополнять наше лечение. Это и есть энергетическое лечение. То есть, по сути, мы говорим о том, что существует серьезный альтернативный путь лечения, который не связан с антибиотиками, с их побочными действиями и возникновением резистентности к ним. И это, в общем, очень мощная практика, которая способна решить многие проблемы, но пока она не распространена широко в Америке, потому что, как Вы сказали, продавать можно, а лечить врачам не очень-то разрешают. Да, да. Но поэтому все это лечение делается на территории Мексики, где я проработал 12 лет. Понятно. Я брал все секреты, поскольку сотрудничал в основном с этими знаменитыми учеными. И, естественно, это лечение очень и очень дорогое. Добавляем, в неделю берут по 7-10 тысяч долларов. Неделю. Потому что, наверное, есть эффективность, поэтому и цены такие. Да, да приезжают со всего мира из Америки, из Канады, из очень много ученых из Германии. Вот. Поэтому все это работает в комбинации. То есть, если лечить только этими приборами, будет половинчатый результат. Нужно сочетать и гипноз, и альтернативная терапия, как гидротерапия, и траволечение, и герудотерапия, лечение пиявками. И специально делать и банки, и массаж, и специально делать остеопатические манипуляции. То есть это целый комплекс гимнастика, медитации. Все это вместе восстановит полностью здоровье человека. Потому это, это машина, которую сделал сам Господь Бог, самовосстанавливающая, самодостаточная. В наших клетках... Присутствуют эти резервные силы колоссальные, которые даны от рождения, от Бога. Но мы их никогда не используем. Мы наоборот заглушаем эти резервные силы. По глупости и по невежеству. Вот все наоборот получается. Хорошо, скажите, а вы, если я, может быть я упустил, но по-моему вы не сказали о фламидиозе. А это, ну, опять-таки, насколько знаю я, может быть, я не совсем правильно понимаю, это очень коварная болезнь, которая имеет отношение потом уже не только к половой сфере, ведет себя очень скрытно, которую вроде бы и вылечиваешь, а она все равно где-то дремлет, вот похоже на герпес. Что в отношении хламидиоза? Можно ли его также лечить вот теми же самыми способами, успешно лечить, о которых вы уже упомянули? Совершенно верно. Не имеет значения вот кламмодиоз это или трихомониаз или герпес и так далее. Лечение одно и то же. Нам надо поднять иммунную систему, эндокринную, нервную систему. Очистить кровеносные сосуды, капилляры. Уничтожить венозный застой. Одно и то же. Одна и та же работа. Так вот, все эти техники и так далее, они у меня в руках. И я их проверял. Но за 40 лет работы можно сделать правильный вывод? Много благодарностей уже есть. И прямо вот в ВКонтакте можно, на Фейсбуке. зайти. люди пишут как было, как стало. Это не я говорю. Они сами говорят, сами больны. Вот. Так вот все эти вирусы... И паразиты, которые циркулируют у нас в крови, и венерические болезни. Их можно уничтожить. Вот, допустим, наука утверждает, что они прячутся в нервных стволах. Но оттуда их никак не уберешь. Они прячутся. Значит, получается временное как бы восстановление, а потом обратно, какой-то стресс, и опять получается. Поэтому надо так научить чтобы правильно бороться со стрессом, не допускать и реакция от стресса. У каждого она разная. Эту инфекцию можно уничтожить. Температуры не понижать, температуру надо, а увеличивать. Надо разжижать кровь пиявками, надо давать гипноз и дать команду резервным силам, чтобы они начинали работать по-настоящему. Вот. И когда это все сгорит, температура, это как пламя, да? Дрова горят, горят, горят, но дыма много, а огня мало. Но надо дать пламя. Вот это пламя, это температура. Это поднять обмен веществ. А это значит восстановить деятельность и щитовидной железы, и значит, надпочечники, и, значит, у мужчины предстательная железа. Значит, все железы внутренней секреции, работа желудка сама, поджелудочной железы, печень, желчный пузырь, они должны быть полностью как бы регенерированы. Их надо обновлять, их надо очищать, их надо восстанавливать. Вот тогда будет пламя. Значит, обмен веществ зависит от количества гормонов, которые выливаются в кровь. А если их мало выливается, значит, никакого пламени не будет. Будет только токсичная слизь, на котором размножаются эти вирусы, бактерии, паразиты. Наверное, так происходит, когда лечат исключительно сильными антибиотиками. Да, да нет никакого лечения. Это все профанация. Вот. Никак не вылечишь ни одну болезнь. Таблетка. Они, вы... вот эти все антибиотики, которые с каждым годом становятся все больше и больше, и они как бы все сильнее и сильнее, на самом деле никакого истинного лечения там нет, а просто, как я вас понял, мы загоняем болезнь болезни эти вовнутрь. Ну, естественно, ну, любой интеллигентный человек даже не будет об этом больше говорить, потому что временем доказано, что ни одна болезнь еще не вылечилась, ни венерическая, ни кожная, ни даже ангира. Получается заглушение, временное заглушение. Но за, за что надо платить дорогой ценой? Потому что разрушение идет еще 10 раз быстрее. Но зато, Там, за, зато за этим стоят крупные корпорации фармацевтические которым это выгодно, и которые всячески поддерживают всеми способами использования этих сильнодействующих средств. Правильно. Дело в том, что всегда на Земле идет борьба. Светлые силы, темные силы. Но мы ничего не можем изменить. Мы можем только изменить наше сознание. Но пускай они так говорят и делают. Но если разумный человек, он не, не будет делать глупости. Ведь есть тысячи путей к выздоровлению. Не один, не два, а тысячи. И они все на инете, на интернете. Это все можно посмотреть. Человек, который получил 10 классов образования, он за 6 месяцев, я его могу научить, будет знать больше врачей в сотни раз. а здоровье. Потому что в мединститутах врачей, вернее студентов, учат не здоровью, а болезнью. Изучается больной человек, изучается болезнь. Но искусство исцеления убрали, которое знали земские врачи. Ну, известная практика когда в китае в древнем платили врачу не за лечение болезни за то что он поддерживал здоровыми семьи когда кто-то в семье заболевал ему просто переставали платить то есть все было наоборот ему платили за здоровье Совершенно верно. так вот я предлагаю за 6 месяцев от 3 до 6 месяцев пройти мой курс если человек но ну, закончил 10 классов он способен научиться за 6 месяцев и сам лечит себя, свою семью, своих друзей и так далее. Вот, Если он хочет еще лечить других, то они должны мне сдать устный экзамен и получает диплом сертификат. То есть уже как лекарь может работать. Не как врач, а как лекарь. И этот сертификат действительно на территории США. <связь> Сейчас выясняю я с этими, с адвокатами. Понятно. Хорошо, наше время неумолимо подходит к концу. Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что мы беседуем с Борисом Увайдовым, специалистом в области альтернативной медицины, который 40 лет посвятил этим исследованиям, и который предлагает очень серьезный заочный курс, заочную академию, обучения через интернет. Сюда включается 10 книг, 12 э, аудиодисков и 10 dvd и у вас есть реальная возможность научиться, как исцелять себя самим без помощи традиционной медицины, а возможно и как лечить своих близких, родных, родственников и друзей вот благодаря этому курсу. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, ну, это просто уникальная возможность получить такие знания и умения. Спасибо вам, Борис, за содержательный очень интересный рассказ. Всего вам доброго. Удачи, удачи. Всех благ, до встречи.